Так, друзья, всех приветствую. Ну что, прерываю я свою длительную-длительную серию, состоящую из одних роликов про различные лоховозки скамящиеся. И, наконец-то, перехожу к вкраплению в эту серию проектов, в которых сам участвую и в которых, в общем-то, вас призываю поучаствовать. Значит, долго-долго я определялся. Очень хотелось какого-то простого, понятного, без вот этих вот токенов, NFT-шек, вот этой всей play to плей на вот этой всей фигни, да, которую не то, что людям трудно объяснить, самому-то трудно понять, а вокруг только такое, да, и вот как бы остановил я свой выбор на Globox Web. Сейчас краткая презентация, краткая, что называется на пальцах. Это презентация для тех людей, которые, ну, более-менее ориентируются в интернет-проектах, которым не надо там прям все подробно разжевывать. А дальше, дальше будут ролики уже абсолютно подробные по каждому отдельному аспекту. Там по продукту, да, здесь продукт очень, очень интересный, по маркетингу, по всем частям маркетинга, кабинет, регистрация все будет отдельными, подробными видео. А сейчас на пальцах кратко для тех, кто может, уже исходя из этой краткой презентации, принять для себя решение, интересно ему это или нет. Значит, смотрите: Globox Web начну необычно, начну не с маркетинга, как я это обычно делаю, да, в любом проекте. Начинаем с маркетинга, потому что, ну, мы как бы приходим зарабатывать, да, для нас самое главное, где там деньги зарыт. Здесь все-таки начну с продукта, потому что э, это даже не проект, наверное, неправильно его называть проектом. Это действительно сервис, да, вот в частности я, когда общаюсь с Максом, вот создателем этого сервиса, я, кстати, с ним общаюсь с 2019 -го года, на самом деле, давно знакомы, э, вот, он постоянно делает упор на, продукт. То есть он практически не говорит о какой-то сетевой составляющей. Он подчеркивает, что мы там не, не есть сетевая компания. У нас сервис, к которому подключен, подключена вот эта сетевая составляющая, с помощью которой можно хорошо зарабатывать. Но это прежде всего сервис. Значит, в чем заключается сервис? Продуктовая составляющая. Смотрите, вот вы здесь можете прочитать, да? Сокращение ссылок. Скажите, ну, блин, сокращение ссылок. Ну, тоже мне сервис. Таких сервисов вагоны, маленькая тележка по всему интернету. Все вы знаете, вот, как там, битли или битлай, да? Там много их, да, с помощью которых вы можете длинную какую-то неудобоваримую ссылку превратить в короткую э, и удобоваримую, да, для того, чтобы вставить ее куда там нужно, да. полно таких сервисов. В чем же здесь прикол? Помимо того, что это просто сервис для сокращения ссылок, здесь они очень интересно подвязали к этой сокращенной ссылке нативно так сказать вашу рекламу то что вы хотите на самом деле с помощью этой ссылки прорекламировать сейчас я постараюсь кратко на пальцах вот как это выглядит а потом уже буду в следующих роликах показывать это прям конкретно и подробно значит смотрите Попался вам какой-то интересный ролик, там, не знаю, с котятами, да, какими-то, а, какие смешные котята, надо всем переслать, пусть тоже посмеются. Вы берете эту ссылку на этот ютубовский ролик, сокращаете ее вот здесь в сервисе Globox Web, да, но когда вы сокращаете эту ссылку здесь, вы можете подвязать к этой сокращенной ссылке адрес той странички, которую вы хотите человеку прорекламировать. Как происходит, ну, вы подвязали эту страничку, да, как происходит, как это выглядит со стороны того человека, которому вы эту ссылку отправляете, да. То есть вы эту сокращенную ссылку берете, отправляете своему другу, да, вот эту ролик с котятами, он переходит по этой ссылке, смотрит ролик с котятами, все, он попадает туда, куда надо, все в порядке, ролик он посмотрел, а после того, как он нажмет в браузере своем кнопочку «Вернуться назад» стрелочку, да, либо же в телефоне, ну, как там, смахнет вот эту страничку, да, ну, закроет эти все странички, он попадет на ту, э, на ту страницу, на тот адрес, который вы, собственно, ему хотели прорекламировать. Да? Это может быть все, что угодно. Это может быть ваша какая-то визитка, лендинг ваш какой-то. Э, страница регистрации вашей сетевой компании, где вы участвуете. Да? Это может быть, я не знаю, ссылка на ваш чат в Телеграме. туда Все, что угодно. Да? Но вы ему таким образом как бы подсовываете то, что вы хотели прорекламировать. Понимаете, да, о чем речь? Ролик любой может быть, он может быть вирусный, вы перешлете этих котят, они супер понравились там вашим друзьям, ваши друзья раскидали это своим друзьям, и вот таким образом разошлась вот эта вот, эта вот сокращенная ссылка, и каждый, кто будет ее смотреть, будет вот таким вот образом попадать, собственно, на ту страничку, которую вы хотите прорекламировать, да? Еще раз повторю, это может быть все, что угодно. Если вы туда ничего не вставите, то этой страничкой будет вот просто Globox Web, да? И вы будете рекламировать вот этот сервис э, со своей реферальной ссылкой. Здесь реферальная программа интересная, сейчас о которой я дальше расскажу. То есть, вот сейчас я суть вам рассказал. Вот таким вот образом, как бы так нативно можно сказать, да? Просто сокращая ссылку, вы имеете возможность рекламировать, собственно, то, что вы хотите рекламировать, то, что вы туда подвяжете к этой ссылке. Еще раз подчеркиваю, человек, проходя по этой ссылке, ролик с котятами, да, который действительно попадает на ролик с котятами. То есть вы его не обманываете, Он действительно туда попадает. А вот потом, после этого, возвращаясь назад или там, смахивая эту ссылку, он попадает на ту страничку, которую, которую вы, собственно, ему хотели показать. Вот. вот. И это на самом деле... Вот я сначала не понял прикола этого. Думаю, да ну, что там, ну, попадает, тут же ее закрывает. На самом деле мы будем об этом много говорить, и за этим стоит очень интересная штука, которая в массовом количестве может очень и очень интересно работать. Да, она уже работает. Есть определенная статистика по этому поводу. С Максом много общался на эту тему. Но это тема отдельного разговора. Сейчас просто чтобы вы поняли самую суть. Так, теперь э, по части, которая Которая представляет из себя маркетинг э, заработок да, То, что связано с заработком Опять же, кратко Значит, смотрите Что меня здесь за... и заинтересовало В первую очередь Я тогда еще не сильно как бы э, схватился за идею Вот этих сокращенных ссылок с нативной рекламой да. Я как бы смотрел со стороны заработка Что же там Ну, как, как обычно я это привык делать да. И, значит, смотрите Первое, что заинтересовало Простота Ну, просто супер простота Которую я, собственно, вот так и искал подключение к этому сервису на год стоит 33 доллара если хотите называть это пакетом как вам привычнее пусть это будет так пакет стоит 33 доллара все никаких других пакетов здесь нет он один это единственный вариант ну, опять же, неправильно так говорить, наверное, ну, чтобы понять не было, единственный вариант входа, да? Кроме того, есть еще бесплатно. Можно начинать зарабатывать бесплатно и даже пользоваться, правда, урезанным количеством этих ссылок сокращаемых, но абсолютно бесплатно. Вот видите, здесь бесплатная регистрация. Можно это делать абсолютно бесплатно. Понятно, что по маркетингу вы там будете очень сильно урезаны. Сейчас я дальше об этом еще расскажу. Но такая возможность существует. А так, 33 доллара, это для того, чтобы пол пользоваться сервисом в э, полном, бесконечном объеме. И для того, чтобы получать полный маркетинг, который здесь есть. Ну, все получать, короче. Это 33 доллара, это единственный пакет. На год это стоит. Это подписка, так называемая, на год. 33 доллара. Все. Все. Дальше, смотрите, что. Значит, сам маркетинг что из себя представляет? Для тех, кто понимает, опять же, на пальцах. Линейка, то есть линейный маркетинг, 8 линий в глубину. То есть вы получаете с 8 линий под вами. С первой линии, то есть с лично приглашенных, вы получаете 10 долларов. Вот когда человек платит 33 доллара, вы получаете сразу же от него 10. Да? Со второй по седьмую линию, с каждого проплатившего, вы, вы получаете по 2 доллара. И с восьмой линии вы получаете 7 долларов, то есть 10 долларов с личника, то есть с первой линии, потом 2-2-2-2-2 до седьмой. И с восьмой линии вы получаете 7 долларов. Ну вот на глубине вот решили вот так вот сделать, да, восьмая глубина и 7 долларов больше, чем вот остальные, как бы, ну такой заход интересный. Вот это простой линейный маркетинг, в добавлении к этому есть бинар. Да. Бинар немножко для людей э, Незнакомых, понятное дело, что сложнее Для понимания, но для, я же сейчас Как бы делаю презентацию на пальцах Для тех, кто понимает, да, поэтому Скажу так, классический бинар Когда есть левая, правая нога Спонсорская, внутренняя нога и когда э, схлопывание бинара происходит по накоплению определенного количества баллов. Да? То есть там один зашедший, проплативший человек приносит 4 балла, когда у вас накапливается значит, 300 на 600 баллов или 450 на 450, происходит вот это схлопывание, срабатывание, и вы получаете 100 долларов сразу. Ну, опять же, бинар отдельная тема. Сейчас для тех, кто понимает, вот такой вот простой классический бинар, с бесконечной глубиной. Схлопывание 100 долларов, хлопывание вот этих 900 баллов суммарных, 100 долларов, схлопывание 100 долларов. Все, вот такой бинар. Э, про платежи сразу же, да? Опять же, подчеркиваю вот эту простоту. Payer, Advocash, Яндекс ⁇ Деньги, там, Robocasa, Visa, Mastercard, вот, вот, этот, вот эти все простые, понятные платежки. То есть совсем не обязательно и даже не нужно человеку кошельки, крипто. BNB там или BUSD. А для BUSD нужно, чтобы было на кошельке еще BNB для оплаты за газ. Короче, все, человек за голову хватается. Ой, это крипта, ваши кошельки. Блин, ничего не понимаю, все, не хочу. Привычный многим Payer, привычный многим AdvoCash. Да, блин, просто даже с карточки там эти. Робокасса, Деньги, Все, вот это простые платежные системы здесь есть. Деньги, которые вы получаете... По реферальной программе а, прилет к вам на ту платежную систему которую вы указали при регистрации в кабинете у себя мгновенный сразу же то есть деньги в проекте не накапливаются нету админской кассы какой-то которую можно украсть стащить избежать с ней ее просто нет вот зарегистрировался человек полетела вам 10 долларов с ним, и оно полетело сразу вам ну, на пэйр например у меня пэйр подключен у вас что-то может быть другое будет сразу же нигде ничего не накапливается это тоже важный момент для понимания потому что ну все мы знаем как как это бывает да это не смарт-контракт сразу скажу это не смарт-контракт это работает программа но тем не менее деньги разлетаются сразу же то есть без всякого накопления э, на кассе так что еще я по этому поводу хотел сказать да простота платежей простота маркетинга да вот про простоту маркетинга сказал, линейка 8 линий в глубину и бинар, да, рассказал, никаких рангов там, я не знаю, чего-то там, процентов каких-то там, разных пакетов, разных вариантов сложных, ничего вот этого нет, максимально просто, 8 линий линей, линейки, бинар, бинар чуть сложнее для понимания простым человеком, но опять же, если рассказать, то там ничего такого Uh, да, про возможность бесплатки еще сразу не сказал. Здесь принципиально, принципиально, Макс, uh, вот, разработчик сервиса, говорит, я принципиально за то, чтобы давать людям возможность заходить на бесплатной основе. Заходя и регистрируясь абсолютно бесплатно, вот здесь вот по этой кнопочке, допустим, да. Вы э, что получаете? Вы получаете ту же возможность пользоваться сервисом, но количество сокращенных ссылок у вас всего 5. Если на платной основе 33 доллара в год, которая, да, у вас бесконечное количество этих ссылок, то здесь всего 5. Что касается рефералки, здесь он тоже принципиально пошел на такой момент, э, вот я у него спрашивал, говорю, наверное же, когда на бесплатке, то реферальной вот этой составляющей нет на бесплатной основе. Он говорит, нет, я принципиально за то, чтобы давать возможность людям зарабатывать даже на бесплатной основе. То есть, Но, конечно же, в урезанном виде, то есть не вся, не вся вот эта реферальная программа доступна. То есть на бесплатной основе вы получаете только с первой линии, то есть только с лично приглашенных. Вы можете сами ничего не платить, если у вас, ну так уж нет денег, да, или вы боитесь, хотите попробовать, допустим. да. Но пригласив человека, который купит вот этот платный так называемый пакет за 33 доллара, вы получите с него 10 долларов. То есть только с личников вы будете получать на бесплатке. Понятно, думаю, да? Это, конечно же, я постоянно это подчеркиваю, далеко не лучший вариант. Почему? Потому что, э, ну, очень сложно на самом деле приглашать кого-то на платную основу, когда сам находишься на бесплатной. То есть человек же сразу логичный вопрос, да, а сам-то ты как? А ты сам-то проплатился, как говорят, да? Ну, я пока как бы нет, но ты проплатись, да? ну ты проплатишь, да? Это сложно, да? Поэтому понятно, что... Платная основа, вот это 33 доллара, помимо доступа к полному объему сервиса, помимо, да, тут еще статистики куча включена в этот сервис, там еще будем об этом много говорить, я сейчас не обо всем сказал, помимо полной вот этой реферальной программы, которая открывает, просто еще дает и возможность, ну, как бы спокойно приглашать, что называется, ну, потому что сам-то сам я здесь, сам-то я заплатил, да, и другое дело говорить, что сам я пока что еще там не это, но ты заплати. Это совсем другое, да? Э, так, давайте, да, что еще? Вот прогуляйтесь вот здесь, посмотрите. Здесь все подробно расписано про вот этот сервис, в чем тут прикол этих сокращений ссылок, что это не просто сокращение ссылок, что здесь и статистика, и подвязывание вот этой нативной рекламы. Все это вы здесь посмотрите. Я что хотел для себя, ну вот для себя я отметил, и для вас хотел бы этот момент ответить, отметить. Вот сейчас, давайте я вам сейчас быстренько покажу. Сейчас, секунду. Значит, само устройство личного кабинета, да, вот дизайн, что называется, для нашего человека, для нашего человека выглядит, ну, как-то, знаете, не красочно, не ярко. Давайте я вам сейчас мельком покажу его быстренько. Авторизация. Ну, вот, как бы, вот, вот так выглядит личный кабинет, да. Все, не буду на нем сосредотачиваться, потом будем мы с вами подробнее об этом говорить. Выглядит как бы не очень, да, так, не сильно привлекательно. Но я на что сразу обратил внимание. Имея некоторый опыт э, работы и участия в парочке американских компаний, ну, скажем так, даже смотрел, я не просто там работа и участие, а так, просто смотрел, да. Но ну, я участвовал когда-то в Биэпике. я смотрел, допустим, сейчас вот этот LiveGood, они очень похожи по сайту, по кабинету, да. Всегда отмечаю, вот я для себя, что вот эти компании почему-то... Ну, как бы они вот, вот не заморачиваются, что ли, на вот этом вот, то, что принято у нас. Вот это, вот это, чтобы было прям там видно красоту, там, чтобы все было летало, там, кружилось и так далее, чтобы, ух, чувствовалось, да, сайт. Они, как бы, у них вот так настолько как-то шаблонно даже, можно сказать, просто у них устроены вот эти кабинеты, так как-то неприглядно с нашей точки зрения, что меня всегда это удивляло, и тем не менее, это вот как раз... Такие компании, там, тот же BEPIC, да, он там, сколько там, 10 лет уже, наверное, на, на рынке себе работает. ну это продуктовка. По сути, это тоже продуктовка. И, что я вам хочу сказать, вот, ну, сейчас напоследочек вот этой своей краткой презентации, что... Э... В чем прикол, вот я для себя еще такой отметил, что сейчас я позанимаюсь, да, какое-то время, не знаю, месяц-два, вот усиленно вот этим, вот, вот этим направлением, вот этим сервисом, развития, а потом я буду этот сервис просто в дальнейшем использовать для для продвижения совершенно других проектов, да? Ну, будут какие-то появляться, безусловно, интересные проекты, что-то прям такое мега, э, ну, мега что-то же появится рано или поздно, когда-то, да? И вот этот сервис я буду использовать уже просто как сервис для продвижения, Э, вот тех ну опять же вот той, по той схеме которую я вам объяснил да подвязываешь под сокращенную ссылку то что хочешь прорекламировать и собственно пользуешься этим пересылаешь каких-то котиков какой-то вирусный ролик какой-то там смешных алкашей каких-то пересылаешь не знаю и сокращаешь ссылочку и подвязываешь то что, то, что ты хочешь туда подвязать и таким образом э, как бы как бы так не показываешь человеку то, что ты хотел показать, да. И, и вот, вот с помощью вот этого, можно же подвязывать будет свои проекты, те, которые будут дальнейше, я буду этим сервисом пользоваться по полной. Сейчас я уделю, ну, такое плотное внимание, вот развитию, что называется здесь, да, структура, чтобы все вот было. Сейчас вот будем вебинарчики, все это будет у нас. А потом со временем, понятно, что это не будет вечно, я не буду там этим сервисом заниматься 2-3-5 лет, да, а потом я буду его просто использовать для, э, для продвижения других проектов. И одновременно будет что-то расти и здесь. Это потому что это такая штука, которая на самом деле, ну, она годами, вот это годами может вам там капать, пусть оно будет не сильно много там, но капать, капать и капать. Почему это так, почему я практически в этом уверен. Я вам буду рассказывать в других роликах, когда мы будем с вами проходиться по кабинету. Вы посмотрите там на мою регистрацию и на все вот эти дела. Короче, об этом подробности э, будут дальше. Кому достаточно этой информации, пожалуйста, ссылочка под видео, регистрируйтесь. Кому недостаточно... Буду, буду дальше все разжевывать подробно И саму регистрацию Хотя все здесь простейшее на самом деле И оплата простейшая с пейера, с адвокэша, с яндекс денег Все здесь на самом деле очень интуитивно понятно И ну интуитивно просто Собственно вот так, ребят Дальше буду разжевывать уже более подробно все Кому уже понятно, что это интересно и перспективно Ссылочка под видео Регистрируемся, проплачиваем И будем работать вместе Пока-пока, на связи